Привет! Вы включили правильный видос, потому что вы на лучшем техническом канале, канале компании автостронг Помните, что у нас 160 тысяч запчастей, отличный сервис и быстрая доставка. Также не забывайте, что у нас есть «Носкаты». Это полноценная морда со всем комплектом запчастей. Об этом мы скоро снимем отдельный видос. И прямо сейчас мы разберем volkswagen коробку, которая оказалась неожиданно хлипкой. Итак, встречаем DUU. В 1974 году на автомобилях Volkswagen появилась новая пятиступенчатая коробка переключения передач большого семейства 020. Это двухвальная механика с тросовым приводом сцепления. Поначалу эта коробка ходила очень неплохо, но когда ее начали устанавливать в паре с более мощными моторами, то начались проблемы. Ненадежным оказалось сцепление, ненадежным оказался механизм переключения передач, также были проблемы со смазкой шестерен пятой передачи и также отваливались заклепки, которые держали ведомую шестерню дифференциала. В 1980-х годах эту коробку модернизировали, и она получила гидравлический механизм выжима сцепления. Нельзя сказать, что она уж очень проблемная, но после модернизации она в принципе осталась такой же. И все нюансы возникали на автомобилях Volkswagen, Seat, Skoda и Audi. На этой коробке нанесена маркировка, указывающая на все семейство. В частности, здесь 02 к а также буквенное обозначение, которое указывает на день, месяц и год выпуска. У этих коробок очень много модификаций в зависимости от двигателя, в паре с которым эта коробка работает. Обычно этот индекс написан вот здесь, на табличке. Но табличка со временем в большинстве случаев отваливается. Коробки отличается стандартным набором, то есть передаточными числами передач, передаточными числами дифференциала, а также диаметров фланцев под полуоси. Именно эта коробка DUU ставилась на автомобиле Volkswagen, Seat, Skoda и Audi с мотором 1.6, 8 клапанов мощностью 100 лошадиных сил. Есть у этой коробки двойник ERT с полностью такими же передаточными числами. Только эта коробка работала в паре с моторами 1.6-16 клапанов 105 лошадиных сил. Диаметр фланцев там 100 миллиметров под полуоси триподы. В общем, как и с двигателями, так и с коробками VAG каждая имеет свое уникальное обозначение и особенности, которые делают их невзаимозаменяемыми. Разница может встречаться как в диаметре под внутренние гранаты шурусов, так и в крепеже под диски сцепления. Ну что, встречаем Пашу и начинаем нашу разборочку. Если пятая передача не включается, то всему виной вот этот упорный колпачок, который протирается стопорным кольцом штока выбора передач. Упорный колпачок разваливается, а именно вываливается его внутренняя часть. Шток не фиксируется и увеличивается его ход. Колпачок стоит недорого. И инженеры VAG предложили на замену более усиленный вариант. И у нас, кстати, именно усиленный вариант. Посмотрите, внутри у нас подшипник. Гул и шум на пятой передаче возникают в результате перегрева шестерен на фоне снижения уровня масла и появляющегося сухого трения. Изначально изнашиваются внутренние шлицы, затем может расплавиться пластиковый сепаратор гольчатого подшипника ведущей шестерни. В результате все иглы сбиваются в кучу. Ведущая шестерня перекашивается, это увеличивает ее контакт с ведомой шестерней и соответственно увеличивает нагрев. В результате этого ведущую шестерню может просто срезать свала. Ну и, естественно, остатки стружки приговорят остальные детали КПП. Также можно сказать, что шестерня 5-й передачи нежна и очень хрупка и не выдерживает постоянной езды в натяг, то есть на малых скоростях. Щелчки при движении задним ходом на МКПП-02К могут быть вызваны выкрашиванием зубьев на одной из шестер заднего хода. То есть отломавшийся зуб может попасть в другие части КПП, что значительно увеличит стоимость ремонта. Это известная, но не очень распространенная проблема. Износ нашей коробки не критичен, но он присутствует. Это можно увидеть по стружке на магните и по состоянию ведущей шестерни задней передачи. Разрушение заклепок ведомой шестерни дифференциала, присущие всем коробкам 02К, а также ее предшественницы с самых первых дней производства, массово они ломаются на коробках с индекса DUV и DUU. Причина поломки чисто конструкторская, потому что инженеры не заложили достаточный запас прочности в эти заклепки, но потом предложили ремкомплект из болтов. Но этот ремкомплект спасает только тогда, когда вы его установите заранее, либо же когда оборвало несколько заклепок, и они не натворили дел в МКПП. Вот эти заклепки. Выглядят они мощно, но на практике их срывает. Во многих случаях, когда заклепки отваливаются, они подпадают под зубья. В этом случае от зубьев отваливаются целые фрагменты. Если заклепка вылетит на высокой скорости, то она просто пробьет блок, масло вытечет. Коробка начнет работать на сухую, а мы знаем, на сухую это плохо, и просто выработает весь ресурс своих шестерен. Если ведомый шестерню срезает на невысокой скорости, то машина просто перестает ехать. По задумке инженеров Volkswagen надо высверлить все заклепки и туда поставить более мощные болты. В целом у коробки больше особенностей нет, но можем обратить внимание на датчик скорости, который приводится от ведомого вала. Разборка закончена. и Сегодня мы разобрали очень распространенную коробку. И Можно сказать, что именно вот этот вариант с буквой D в индексе очень неудачный. Именно из-за вот этих вот заклепок. Если вы хотите знать об запчастях все,